Значит, сейчас замешаешь все цветики, которые вчера участвовали mm -hmm. в игре. И вот эти, и вот эти, и вот эти, и вот эти, и естественно, все, mm -hmm. что для лица. Чтобы у тебя на палитре все было, как будто ты только что закончила работу. Mm -hmm. Хорошо? Mm -hmm. У тебя должны быть все замесы. Ну, допустим, розовые, желтоватые, коричневатые, mm -hmm. вот такие замесы, всего-всего-всего. Mm -hmm. Здесь, допустим, зелененькие, здесь голубенькие, ну и так далее. Mm -hmm. И начинаешь небольшими порциями, деликатненько, сначала входя, входя в палитру, в то, что уже есть, сначала войдя. Ну вот мы близко подошли, угу. да? Может быть вот таким дымочечком еще раз пройтись и несколько очистить цвет, да? Чуть-чуть угу. он стал наряднее. Еще уже светлости в это, которое ты положишь первоначально, mm -hmm. еще светлости. И так потихонечку, потихонечку набираешь, набираешь, набираешь. Пальчиком штрих по цилиндрику чуть-чуть mm -hmm. создаешь. Вот таким дымом постепенно высветляя, ни в коем случае не революционно, а очень постепенно mm -hmm. наращиваешь уточнение ладно угу. Угу. очень большие замесы старайся замесы очень делать, очень делать очень вот такими очень гигантские очень... замесы только засоряют калитру угу. то есть вот идеальные замесы вот они отступают скажем в пользу розового отступает угу. или скажем в пользу разбела отступил а вот это Взяв оттуда, ты очень много краски получаешь. А тебе нужно уже в каких-то интонациях красочка. Поэтому вот такими замесиками отступая или возвращаясь сюда. То есть вот эти вот каши больше никогда не создавать. Постарайся вводить сейчас, сейчас светик в эти места не за счет белого а как бы грязальное решение. За... Смотри, он все равно седа смотрится. Mm -hmm. А потом уже немножко и голубизны, чтобы нам нечаянно не переборщить с голубизной, которая может сильно попортить естественность. И вот, вот эти все подробности наращиваем, в том числе показываем вот эту площадочку, да? Mm -hmm. Вот эту площадочку. Светик, смотри, угу. вот на этом месте подбородочка. Угу. И все это с желтиночкой. То есть свет желтит, поэтому все, что свет, начинает вот так сиять. Только здесь у нас теневает чуть потолще. -то Наштриховываем и пальчиком помогаем вот в этом настроении. Тоже едва положила, немножечко тиранула в эти стороны, чтобы круглился носик. Молодец. Опрятность а замечательная. И опрятности рассудительность в действиях. Несмотря на то, что вот эта полосочка смугла, но ее лучше чуть-чуть сбивать смуглость, потому что она все-таки находится в атмосфере света, света. Так же, как здесь находится в атмосфере теневой, здесь в атмосфере света. Поэтому ее несколько припорашиваем светлотой. Конструкция глаза примерно такая, классического глаза, а у нее близко к этому. Единственное, что мы не видим этой конструкции на фотографии, но мы знаем, какая она должна быть. А она такая. Вокруг слезничка обычно свет лежит. Вот слезничок, а вокруг него свет. Этот свет движется по верхней да, части заказано, заказано, да, нижнего заказано. века, верхнему, угу. верхней грани. Но. Не так я показывал деревья. Что ты делаешь с деревьями? Не делай их больше так. Я потом покажу тебе еще раз. Да, не, не, это... Снег, снег, выгребай на вот. стихином. Вот этот светик тоже начинает движение наверх, но тут же и глохнет на верхнее верхнее. Краснит. Да, обычно. Можно одновременно красноту и сюда подсвоить. Площадка верхнего века имеет некую толщину, правда? Вот эта душка верхнего века, самое светлое место у нее, так же как вот у блюдца, когда вот мы смотрим, или у чашки, вот эта верхняя кронка, самое светлое место на, на закруглении да? mm -hmm. ну естественно свет отсюда значит с этой позиции mm -hmm. там то черная но если мы это не покажем то мы вроде как не дадим конструкцию потому что это будет просто облаковидное пятно mm -hmm. а так у нас мож может сформироваться Нормальное пятно. Мы едва обозначили, а потом опять немножко приглушили. Но у нас есть теперь конструкция глаза. Ты согласна? Вот тот глаз без конструкции, а этот теперь с конструкцией. светлость белка и верхней площадки века нижнего немножко равны по тональному. Это место тоже выпукло и тоже освещено несколько с этой стороны. Поэтому этому месту чуть-чуть придаем светика. При общей темности пятна нижнего века. Мне кажется, у вас чуть-чуть, да? да? Да. Но мы с тобой сейчас рассуждаем а конструкцию. Посмотреть. Поэтому ты эту площадочку можешь и опустить. И угу. вот он будет круглиться столько, сколько надо. Угу. Но идея в этом. Чуть-чуть обозначаем реснички нижнего века. Вплоть до коричневых проявлений. Примерно как там и есть, да? Mm -hmm. Немножко века имеет. Толщину нижняя. И вот эту толщину я попытался показать. Обычно нижняя века несколько краснит, но можно это чуть-чуть сбить, эту красноту и другими цветовыми. Свет и так заходит вот сюда под слизничок. И свет на переносице есть. Между ними тенистое место э, ребра реброноса. Светик этот чуть-чуть под бровь туда устремляется. Вот анализ, э, самое, мы имеем анализ этого глаза. А ты теперь постарайся вот этот анализ осуществить в этом глазу. Потемнее. Да, только все темнее. Mm -hmm. Ну, может быть, чуть-чуть ниже сделать. Вот эту часть. Хорошо? Итак, свет входит вот в эту площадку вокруг слизнячочка. И по нижнему веку. Поскольку источник света отсюда, то здесь темнее, а не здесь. Ну и там тоже это э, есть. Здесь вот эта складочка между плоскостью лица и, и веком. Краснит средний часочек. Свет несколько поднимается вот этой площадки по верхнему.